Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. У нас сегодня в видеообзоре популярный набор от компании Kingfestd KSD 094, состоящий из 94 предметов. Поставляется набор картонной упаковки. Как вы видите, Kingfestd Auto Tools KSD 094. Kingfestd это компания из Тайваня выпускает полупрофессиональные инструменты. Так, Комплектация. Две трещотки на 24 зуба. Разборные, то есть можно разбирать и менять части, внутри которые износились. Надпись King СТД и CRB, то есть хромбонадивая сталь затопления. Рукоятка комбинированная по бокам резиновой накладки. Здесь у нас пластик черного цвета. И трещотка под квадрат 1.4. Также 24 зуба. Есть быстрый сброс. И реверс присутствует. Отверточная рукоятка. Под нее в наборе идут биты, спрессованные в головку. Ставили нужную биту. Биты присутствуют шестигранные. Крестовые, шлицевые и биты торкс есть. Также биты для использования с квадратом 1.2. Под них предусмотрен вот такой переходник в комплекте. Сейчас вот он переходник. Сюда вставляете нужную биту. Переходник и можете использовать с квадратом 1.2. Трещотка или вороток. Так, далее гибкий удлинитель. Для труднодоступных мест. Два удлинителя под квадрат 1.4, 50 и 100 мм. Два удлинителя под квадрат 1.2, 250 и 125 мм. Удлинитель 250 мм. Есть вот такой переходник. И можно использовать как Т-образный вороток с плавающей головкой. Два кардана. Одна четвертая и одна вторая. Скреплены они штифтами металлическими. Вороток под одну четвертую. Т-образный. Так, далее, две свечные головки 16 и 21 мм. Так, по комплектации в наборе идет рабочий профиль шестигранный. 31 головка короткая, 6 граней. Вот инструмент матовый. Здесь вы видите хром ванадий, указано и размер 32 мм. 32 мм это самая большая, самая маленькая на 4 мм. Головок с профилем торкс в наборах на 94 предмета нет. Только шестигранные головки. Так, длинные головки. Длинный головок здесь 12 штук. Тоже шестигранный профиль, самая маленькая 6 мм. Самая большая, на 19 мм. И набор Г-образных ключей, три штуки. Вес набора где-то 6,5 кг. Вес головки на 32 мм, 206 г. Материал затравления хром ванадей. Данный набор является полупрофессиональным. Поэтому его рекомендуется использовать для личного использования, то есть для ремонта и обслуживания автомобиля. Поставляется в пластиковом кейсе. Кейс состоит из двух частей, скреплен металлическим таким вот штифтом. Сейчас вам покажу сам кейс. Запирание на металлические защелки. Вот. легко открывается, легко закрывается здесь пластиковые накладки вот такой хромированный под хром сделано, но это пластик сам кейс тоже из пластика черного цвета логотип King STD Auto Tools и вот такой рифленый. пластик средней жесткости, то есть не жесткий и не, не мягкий, не проваливается амортизирует Рекомендуем к покупке, так как набор имеет положительные отзывы, и если кому нужен недорогой качественный инструмент, обратите свое внимание на наборы KINGHAS Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.